Выполняем баланс кабинета с платежной системой Kiwi. Выбираем «Финансы», «Пополнить», «Платежная система Kiwi. Обратите внимание, что минимальная сумма пополнения – это 500 рублей. Вы можете вписывать именно ту сумму, которая вам нужна. Нажимаем «Пополнить». Вы видите перед собой номер кошелька нашей администрации. Копируйте его. Переходим в Киви кошелек, нажимаем «Переводы», вставляем кошелек нашей администрации, нажимаем «Перевести», выбираем, с какого счета, вписываем сумму, именно ту, которую вы указали в своем личном кабинете и нажимаем «Оплатить», «Подтвердить», ждем СМС-оповещания. СМС пришло. Вписываем код подтверждения. Нажимаем ⁇ Продолжить ⁇ Ждем, когда платеж проведется. Вот он стал таким зелененьким, значит платеж у нас прошел. Переходим в историю. И обратите здесь также внимание, если вы видите перед собой вот такие плюсики, то это вы получали переводы именно на свой кошелек. Вам нужна именно транзакция вот с таким знаком Kiwi. Это то, что вы перевели денежные средства на другой кошелек. Нажимаете, копируете номер квитанции, Переходите в свой кабинет, вставляете номер квитанции, переходите вновь в Киви, копируете дату и время. Переходите в личный кабинет, вставляете. И обратите также внимание, нужно перевести время именно на московское время. И получается, вот у меня минус 4 часа. Получается, нужно это удалить и вписать московское время. Поставить галочку «Я согласен» и «Я оплатил». Вы успешно пополнили баланс своего кабинета. Елена Лукина делает пополнение в ручном режиме. Поэтому ждите, когда ваши денежные средства появятся на балансе.